Итак, всем привет. Значит, сегодня я расскажу а, о том, как установить сенокед мод на LG 2 Mini. В принципе, схема похожая для всех телефонов. А, единственное должна быть прошивка на ваш телефон именно под ваш, под вашу модель а, вашего региона. Там по-разному бывает. В, а, в моем случае телефоны делятся на несколько вариаций. А, основные это D618. А, двухсимочная без LT и э, односимочная э, с LT. В моем случае D620R. Но D620, э, они там просто делятся по регионам, вот эти R и так далее. Значит, э, нам понадобится форм 4PDA. Э, вот в группе у нас можно также найти прошивки для g 2 Mini. Это и нужно, чтобы был, установ, чтобы был установлен специальная рекавери, через которое все это мы будем проворачивать. Тут все дано, здесь все, что нужно. вот В общем, разбирайтесь, это я снимать не буду. Вам нужен ТВРП, на котором я и буду все показывать. Вот оно. Далее. Значит, когда вы разобрались, какой у вас телефон, Скорее это не понять, вы просто открываете заднюю крышку и смотрите, у вас две сим-карты можно или одну. А, если одну, то вам, как и мне, нужно кастомные прошивки. А, стоять. А, вот здесь надо в кастомные прошивки перейти. А, значит, вот они, кастомные прошивки, и вот здесь выбирается двухсимочник, односимочник. Берем двухсимочник, в моем случае. Ценоген мод 12.1 стабильный. И вот скачать последнюю сборку Яндекс Диск берете нажимаете скачиваете радуетесь затем вы это все перекидываете на телефон если операционная система от LG или какая-то другая операционка у вас стоит ну конечно же это Android но вот модификация как CyanogenMod да другая то скидываете через Recovery либо на карту памяти, либо на встроенную память, если памяти хватает. И начинаете промышлять установку. Итак. Нам нужно перейти в рекавер. У меня уже стоит на 12. Я просто покажу, как это делается. Просто я не нажму кнопку установить. Это сделайте вы. Зачем? Так, у меня немножко фокус плавает, прошу обращения, но с этим я ничего не делать не могу, это сейчас что-то. Но это не видеокамера, это фотоаппарат, и он был для другого. Тем не менее, я вам покажу. А, так, надо будет зайти в рекавери. У меня это делается просто. Вам надо там что-то прохимичить вот здесь, вот с этими клавишами, что-то там зажать. Это все написано при установке рекавери. Вы это все найдете на форуме. Извините, что не рассказываю, но если вы сделали рекавери, вы знаете, как это сделать. Так, перезагрузить. И вот, сейчас так видно. Режим восстановления Окей okay. Так, сейчас телефон будет перезагружаться В режим восстановления а, Так, что нам еще понадобится Нам понадобится GApps Это все дается Инструкция по установке вот Здесь значит и TV, TVRP И TVM, я буду показывать на TVRP Это вот эта вот самая вот штука Которая сейчас загружается А именно Recovery да. Так, я зашел случайно уже куда-то Нужно будет скачать вам, чтобы у вас был лончер и прочие программы от гугла Вам нужно Google Apps Zip В моем случае я просто закачал сюда же, тоже закинул на память а, Куда? Я, прошивку а, Я закинул GApps Aroma там Как бы при установке, ну я сейчас все покажу в принципе При установке он спрашивает, что установить То есть вы сначала накатите прошивку, потом GApps Если сделать наоборот, ну, ваши проблемы, собственно так, а что нам нужно, мы заходим в install, выбираем, где, вот здесь мы выбираем, где у нас установлено, если internal storage это внутренняя память, для того, чтобы перейти в карту памяти, где у вас тут лежит а, этот самый пак с прошивкой, то microSD, в моем случае это microSD, поэтому переходим в microSD. Далее, так, зажалось, зажалось, бывает, прошу прощения. Так, install еще раз так, ну вот, у меня microSD выбрано, теперь листаем вниз, вот он ценогенмод uh, 12 uh, короче анефисал ну, разберетесь, не промахнетесь главное название не меняйте, просто цен 12.1 нажимаем на него uh, и свайпаем и затем начинается установка предварительно забыл сказать, прошу прощения, забыл сказать, что нужно сделать вайп Подождите, не делайте Если вы сделали, то В принципе, ничего он вам не даст сделать. Вайп, вот он здесь находится И делайте Просто factory reset Или же Сейчас я, секунду Я вернусь иск... Итак, я тут снова Вот, я, да, живой а, Значит, я сейчас просмотрел На всякий, в подсказочку Скажем так и, значит, нам нужно отметить Dalvik Cache, а, System, Data и Cache. Простите, что фокус плывет, но я с этим реально ничего не могу сделать. А, так, а, после того, как вы выбрали данные настроечки, свайпаем, и он нам все очистит. Вот. Мне это делать не надо, у меня все есть. То есть, вы это сделали, дальше в инсталл тот самый CNG Mode 12, установили. Um, и возвращаемся обратно в Recovery и заходим в OpenGFS, который вы скачаете по ссылке ниже. Там любой можно скачать, в принципе, сразу установится. Или же Swipe to Confirm. А давайте. Была-не была, если пройдет, то пройдет. А, значит, да, прошло. Вот он, Gapps. А, вот. Вот. Видимо, что он не хочет сказать. Значит, вот здесь что-то выскакивает. Тут не обращаем внимания. Переходим дальше. И Customized Installation. Так, далее мы ждем. Жмем Next. И здесь мы уже выбираем необходимые нам программы. Так, фокус. На чем я снулся? <смех> да, память как у рыбки, однозначно. А, так, вот, она фишки уже цены мода, да, то есть своя загрузка и так далее. В общем, все, там он вас попросит ввести свои данные, как обычная настройка Андроида. Все, и там еще попросят создать ген мод аккаунт. В принципе, он вам не нужен, он ничего не дает. Я его создал, не знаю, зачем без толку валяется. Но он есть, он есть, и на этом спасибо, господи. Ладно, подписывайтесь, ставьте лайки, если помогло, ставим лайки, если не помогло, ставим дизлайки, потому что я должен понимать, насколько вам полезно это все было. Вот, ну, вот. ну и все. Если что, пишите в комментарии, постараемся ответить. Пока, пока.